Первый похородок Э, не, не, не, не, не, никаких похоронных тут. Тут и левой для короны только раздаются. Побежали всей толпой, а? Денчик, вот запомни, тебя о, есть, о, о, о, о. у тебя есть своя голова на плечах. Думаю, есть сам, пожалуйста, все. Ломке... <шиф> Бум, хэдша! <шиф> Бум, энша! Бум, энша! Бум, хэдша! Оп, хорошая флешка. От бога. Шорт, вот лонг вам. Эй безумно попишал, Дэнчик, тупо, как это бронетранспортер рашотях! Разрусим матушку за непоколебимую И погорел он на первой же пуле. Вот я, слушаю как эту турецкую, мне реально хочется. Арманэм, баба, бэт, шаша, фэм, ты тут, ты ты что ты тут, ты тут, ты ты тут, ты ты тут, ты тут, ты ты тут, ну, зачем? Вот зачем? Вот объясни, объясни. На кой хер? То есть ты думал сейчас такой на шару залетишь на на мид такой пацанчик, потом с него пойдет на шорт и потом залетит на шорт? Ты реально так думаешь? Меня и лаги, ну вот, вот the fuck? Типа, блин, у него был так я время не убить, я этого не сделал. Ну и богу. Ну, ну что это? Вот, Are you serious? What the fuck? Не, ну ладно, этот уже второй раунд показывает, что не улагает. Ты то что стоишь? У тебя прям напрямую тебе бомбу идеально поставили горит сука боже какие у меня партнеры по команде бля походу надо включать режим вархамер блин все Блять, надо все режим Тащера, блин. Ну как эти придурки могли, блин, просто взять и слить, блин? А мало того, что этот, блин, еще я как в очередной раз понимаю, что Дигл не совмещен. Да? Я понимаю, диго убийственное оружие. Его реально... С него можно реально одни... одной пули зарядить. Но если ты не умеешь с него стрелять, не пробуй. Потренируйся. В М паблик пойти. Потренируй там, не знаю. Тори, но Тащер не про тебя. Нормально. Mm -hmm. Ну что я могу сделать тогда, если <смех> меня даже мой друг не верит. <смех> Сейчас пойдет. Сейчас я вам расскажу историю, в которой... Ну, пиздецки тяжело поверить. Я... Я, короче... Объявляю себя после этого раунда на данный момент педальным лохом. Объясню почему. Короче, я думаю, что я те террорист. А мы в глаза добимся и в ушки, поэтому мы ничего не замечаем. Я ей богу думаю, что я террорист. Да, я понимаю, такое очень тяжело представить, но я реально думаю, что я террорист. Yes. Good job, guys. Thanks for the game. Thanks for the game guys. Good night. ХОРЫШ! Оп, хорош! Угадал. Ай! Карос! Как я хорошо затащил! А! Король флешечек! ⁇ паный сыр. Где, эй? Блять, понятие, сука, растяжимое. I am the winner, мазафака. Что думал? Смог, смог взял, спрятался, я тебя не прострелю. Я что, по-твоему, лох, что ли, совсем педальный? Холерушки. Блять! Лонг! Хорош! Фаст, фаст, фаст, фаст, фаст, фаст! Фаст! Фаст, фаст, фаст, фаст, фаст, фаст, фаст! Фаст! Найс! фаст, фаст, фаст, фаст, фаст! Фаст! Фаст! Фаст! я... Я так потел, блин! Фаст! А у меня на один сервер, один. Чувствую, путь до Гудного будет тяжелый. Чего ты ожидал? Пошла, машта. Блин, я такие две... Мы такие две катки вытащили. Сейчас чтобы ради какой-то машины долбаной, блин. Ну, теперь, ребят, давайте, блядь, вырастим, ё-моё. Давайте детский сад не будем играть, блин. Не будем играть в Counter-Strike. Мы все для одной из целей приходим. Мы все приходим, блин, получать удовольствие. А удовольствие получаешь, когда все таки выигрываешь. то в апартмент? Апартмент Эй. Apartments one. Wow. Still more apartments. Oh, nice. Как я? я... Дэнчик король флешечек, понятно? <laughs> Strikes again. Не позволю сделать этой каткой похоронку. Не позволю! <laughs> я так скажу! Блин, на кой хуя выбирал этого, Блин, на кой? На кой? Зачем? Чел? Думай головой. Блять. Ну, хотя нет, в принципе, здесь еще не было вот такого. Но я не представляю, как эту игру спасти, если честно. Самое обидное, скорее всего, это была игра на продвижение. Даргайся. Нет. I will not fucking surrender. If you want Pussies! I will not surrender. I will not surrender. Че вы такие, блин, неженки? Да, да, да, да, да, самаводочка. Читор. Э нахуй самоноводочка. Ты, блять, о чем вообще нахуй? все бы вы бы побеждали бы. Ты, блин, шляпка от грибка, блядь. Иди в попу. Так, все, все пошли нахрен. Я доиграю эту игру. На самом деле, просто психологически важно доиграть эту игру.